Калашников представит в Санкт-Петербурге десантный катер. Группа компаний «ГК» Калашников представит макет десантного катера БК-16 и беспилотники на выставке техностраж 2022 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В Калашникове сообщили, что на выставке продемонстрируют макеты катера БК-16 и скоростной лодки БК-10. Также на стенде покажут гражданские беспилотники, разработанные компанией Зала ААРА, входят в группу компаний-калашников. БК-16 является экспортной модификацией катера БК-16, которые разработали в интересах Росгвардии. Катер позволяет осуществлять высадку подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. БК-16 может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах в любое время суток. Максимальная скорость катера составляет 83 км в час. Катера предназначены для отрядов специального назначения при проведении операций на реках или в прибрежной морской зоне. В частности, для переброски и высадки десанта, а также его огневой поддержки, для проведения противодиверсионных операций борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов и участие в спасательных операциях. Модификация БК-16 имеет длину 18 метров, ширину 4 метра 8 сантиметров, высоту 5,7 метра, осадку 0,9 метра, водоизмещение 26,61 тонны, мощность двигателя 2 на 1200 лошадиных сил катер способен развивать скорость в 45 узлов. Для того чтобы обеспечить мобильность при базировании катера, разработан комплекс технических средств. В него могут входить автомобильный прицеп и пост береговой охраны, созданные на базе стандартного транспортного контейнера. Также на стенде Калашникова покажут модернизированные винтовки с МММ, карабин АВК 521 и пистолет ПЛК. В январе гендиректор Рыбинской верфи также входит в ГК «Калашников». Сергей Антонов сообщил, что военно-морской флот заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10». В октябре 2021 в ГК «Калашников» сообщили о завершении испытаний снайперской винтовки «Чукавина» СВЧ. Новое оружие заменит в войсках снайперскую винтовку «Драгунова». Всем спасибо за просмотр.